Ассалам алейкум всем и добро пожаловать в мой канал. Сегодняшний рецепт легкого салата, полезного и сытного. Вареные свекла нарезаем кубиками большими. Очень подходит тем, кто хочет поднять иммунитет и тем, кто не любит майонез. Затем нарезаем кубиками яйца. Как раз таки яйца заменяю майонез. Букет листьев тоже нарезаем э, кубиками, то есть не кубиками, а квадратиками. Здесь разнообразные листья салата, руколы, шпината. Вы можете взять любые листья салатовые. Нарезать кубиками огурцы, потом нарезать болгарский перец маленький можете взять большой но ну, я для красоты взяла маленький помидоры черри они очень вкусные то есть помидор черри очень вкусные и по форме очень красиво смотрится ну как решить чеснок и тоже добавлять вот здесь добавила я соль вы тоже добавьте чтобы Потом в комментариях не писали, что я не добавила. Поэтому добавьте, у меня на видео не снималось. Слегка перемешивая, добавляем оливковое масло. У порция была, поэтому я добавила примерно 3 столовых ложек. Очень вкусный салат. Полезный, крепляющий иммунитет. Это подходит тем, кто не любит майонез, кто не любит обычный винегрет. Замечательно получился. Спасибо всем за просмотр. Оставайтесь со мной, следите за каналом. Пожелаю вам удачи и спасибо всем. Пока-пока.